Так, стоп. Я здесь. Я здесь в этой игре спустя сколько? Спустя очень, очень, очень, очень много. Здрасте, приехали я только начал? Привет, чужой! Подожди, стой, подожди. А куда мне надо? Так, чужой, ты не подскажешь? Мне вот туда куда-то надо, да? Да, туда. Вот, спасибо. Вот это я понимаю сотрудничество. Спросил. Ответил нормально. Без каких-либо там заморочек и так далее. Мне надо перезагрузить ядро бета. Знать бы, что это еще такое, но.. Ладно. До свидания! Как? Как? Как скажи мне, пожалуйста, ты это сделал? Как? Так, у меня же есть огнемет. Что я су? Что я су? А? Что я су? Ты не знаешь? Я не знаю. Так, тихо. Опа, опа, опа! Побежал, гад. Стоять. О, привет. Пожалуйста, уйди. Спасибо. Рядом враг. Я со. Не, не, не, не. <свес> <свес> я заново опять начинаю, у меня это бесит. Ну ладно. Тихо. Бежит, бежит! сволочь! отстань от меня. Изыди, -за Сгори, сатана. изыди. -за а, мама, -ма -ма -ма -ма -ма. Так, водочка. Нет энергии. <свес> как же я люблю эту игру. Включить защитный механизм. Чего? Включить кабель бета? Чего? Нет энергии, Чего?! А мне еще делать-то? Как мне энергию-то подать? Так, подожди-ка. Дико нахер. А? Что? Что? Что? Что? Если я сейчас не узнаю, я иду нахер и включаю интернет. Я включаю интернет и все. Я пошел включать интернет. Короче, я немножко тупой. Так, что происходит? Не успел зайти в эту игру срану, Меня уже убивает этот сраный. Я обожаю эту игру. Она вылетает. На самом интересном месте, как бы это странно, сейчас не звучало, но это именно так. Эта игра очень интересная, я вам скажу. Ладно, пойдем. Пойдем сюда. Да не я не тут. <свы> Твою мать. Маша твою, Маша. Так, не там. Извини. Ты что, бессмертный? Пошел в свою норку быстро. Домой, я сказал. Бобик, домой. Бобик сидит дома, ясно? Бобик не идет со мной. Тихо. Кто? Какая тварь? Какая тварь? Ой, ой, уйдите. Уйдите от меня. И ты ушел, и ты ушел. Что? Что такое, Бобик, домой? Я не знаю, что мне сейчас делать, у меня 45 огнеметов. Может я возьму дробашек? Я возьму дробашек. Фу, тихо! Иди Едино... на. Я нажимал стрельнуть, оно не стреляло. Давайте я похожу сам без записи. Давайте. Почему нет-то? Так, я тут лазил, бродил и нашел левитирующее оружие. Вот это магия. Опять этот сраный сосед пришел, ты задолбал. Серьезно? Тут было отверстие. Я-то хожу, тут, бляха. О-о-о-о, Да. Тут надо быть, оказывается, внимательным. Я понял. Я тут хожу, лажу, как идиот. Все уже щели облазил. О, боже. Я тут ходил, лазил, ви... абсолютно. Я всю эту локацию излезал. Вылезал. Очень печально. Поскорее бы отсюда выбраться, потому что это место сосет. Оно реально сосет твои припасы вот так. Успею? Давай быстрее. Кнопочки нажимай, быстрее. Так, так, так, так, так. Чё ты запищала? Так, пкм ЭЛ, С. Быстрее! Он тут, он тут. Я его слышу. Где этот тварь? Где? Охренеть, надо выбираться. Да, возможно. По-моему, давно пора выбираться. Иди отсюда. Ушел отсюда, ушлепок. Похер. По... Откуда-ва? Мать, ты взялась. О, их двое. Твою мать. Вот ты представляешь? Они вообще гниды. Скажи, ты что такое улыбаешься? Ч ⁇ радостный? А вот я нет. Твою мать, сраный, сраный таймер! Я полез, чтобы нажать таймер, чтобы запись начать. Оно тварь, оно напало на меня, я его не видел, я на таймер смотрел. Блях, вот это вот. Так сразу... Нет, закончилось, дед! Патроны закончились на да? нете, как весело, твою мать! Так давай быстрее, быстрее, пожалуйста! Что за? Сектор обслуживания. Пока! Да, да. молодец! Молодец, ты молодец, я молодец не хочу, чтобы ты сама Я тоже этого не хочу Потому что я, это ты Ну, в смысле, ну ты понял, да? Перезагрузить ядро, перезагрузить ядро <смех> Бля, эти андроиды Сады едят, только не они <смех> Так, привет, ты чё? Получай! Неприятно, получай! Ты чё? Эээ, не надо так, Пошел нахер Серьезно, да? На тебе Тут Ты наконец-то Сдробаша, ты видел сколько Патрон Патрон Потратил на эту тварь Ладно, у меня есть кое-что еще Смотри, что есть, лови Вы портите имущество компании, говорит Вы портите имущество компании, говорит Лови вторую да, чего, говорят? Перезагрузить ядро альфа. Че, че, делать? Так, э э Вот. О чем мне? О чем мне? Ч ⁇ делать-то? Закрыто. Раз... Да как? Да ты задолб ⁇ а? Это как? Как это делается? Бля, ну... Давай, есть, есть, есть, fuck yeah. О, нажимаешь, так ПКМ, ПК, ПКМ, ЛВМ. Что-то там еще ИС. Yes. Бам, бам, бам, бам, бам. Погнали. О, все взрывается. А нам похер. Так, райд повреждения. Так, давай. Так, ну и мое любимое шутка. А ч то Да? Что вы здесь дел? Откуда? Откуда вы взялись? Поехали! Вы можете ушибиться! Вы тоже! Жода! Шо, Шотает! -то Откуда? Ладно! О, это снайперка, я понял. Сейчас заряжаем, заряжаем. У -у -у. Не попал, серьезно! Как можно было не попасть? Что? Я вроде в голову попал. Идеально! Бум! Нет бума. Давай, давай. Тупо не целился, ты видел? Я хотел отвести, подумал, сейчас не стреляет, а ну как. Стрельнуло. Так, энергия к центральному реактору включена Начать очистку с консоли реактор. Эй, шатает немного. Кратковременные дожди. Ладно, там дверь тоже закрыта. Тогда вариантов у нас вообще нету. запустить аварийную подготовку. Апдаун. Сам ты даун. Пурка. Ага. Сломали. Сломали. Рикардо, Отлично. Сейчас я Держись. Держу. Я, конечно, не, не рикардо, Ну, ладно. Погнали. Ломай всю Веселуха. Бубум! Бубум! Бубум! Бубум! Бубум! Что такое? Так, пора, по-моему, ноги уносить. Опа, чужой полез. И еще один полез. Куда вы полезли? И третий вылез. Ой, четвертый тут. Ой, пятый, шестой. Ёлка, сколько их тут? Вернуться к Рикардо. Ладно. Можно мне сохранялочку, пожалуйста? Да, сохранялка. Е-бой! Так, нам сказали быстро бежать, прям бежать э куда-то там в госпиталь, да? Но я не могу, потому что я завершаю выпуск. Все, кто досмотрели до этого прекрасного, очень прекрасного момента, огромная благодарочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал ради смешного, интересного, крутого, классного, страшного контента. Ну а пока, всем пока и удачи, разумеется. Я пока покрафчу немножко и... 'Cause when I'm with you, I just feel